привет всем ребят на трубке антон сегодня я приготовил для вас наикрутейшую подборку дрифт тачек которые заставляют пересмотреть свой взгляд на тему игрушечных машинок если раньше я мог подумать что такие тачки это просто забава то теперь я понимаю это настоящее искусство повторить машину в точности как оригинал и наделить ее возможностью отменно дрифтить это совсем непросто поэтому предлагаю не тянуть и быстрее начать оценивать машинки выбирая своего любимчика но пока мы не стартанули, по старинке поставьте этому ролику лайк и подпишитесь на канал, так вы никогда не пропустите новые видосы. А также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Готовы? Ну тогда поехали! Сейчас я покажу вам обалденную полицейскую дрифт-тачку. Да уж, хотел бы я жить в городе, где у полицейских такие машины. Преступности бы точно не было, ибо как угнаться от затюненного ГТР -а, загадка. Тачка сделана просто офигенно!